Намасте, дорогие мои, здесь читаю карты Тарос любовью для тебя. Тема сегодня общего же расклада, что же делать, куда действовать. Перед вами будет 4 варианта, выбирайте по своей интуиции. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто нас выбрал первый вариант. Ну, давайте посмотрим, что же делать и куда действовать. Давайте, что же делать? Вот сидите и не знаете, чем заняться. А я вот знаю, чем заняться. Сам заняться, самое прекрасное, то, что у вас а, появляется в вашем мире. Возможно, обратить внимание на мужчин вокруг, мужчин поблизости, те, которые испытывают симпатию к вам, те, которые испытывают... к те которым вы испытываете симпатию. Возможно, если вы мужчина, обратите на свои чувства, на свои свой достаток, на свою семью, также некоторое внимание. Здесь я бы сказала, на своих родственников кому-то стоит бы обратить. Что же делать? На своих родственников обратите внимание. Составьте определенный вид компании какой-то группе людей, либо какому-то человеку. Сделайте все, все то, что приносят вам определенное удовлетворение и определенный достаток в жизни. Возможно, также что-то необходимо продумать и пропланировать свою жизнь жизни. Там на следующий день, на следующую неделю распланировать, что вы хотите, если вы занимаетесь планированием своей жизни. Ну, там ежедневники, все дела... Я думаю, что здесь есть такие. Поэтому. А если не занимаетесь, то попробуйте. Это очень хорошая, такая интересная вещь, где вы можете отмечать то, что вы сделали, все дела. Такие лайфхуки вам. Поэтому, дорогие мои, здесь вот обратите... Что же делать? Вот обратите внимание на все самое интересное, то, что происходит с вами в данный момент. На группу людей. Еще раз подытожим, на группу людей, на людей, к которым вы испытываете симпатию, либо любовные отношения. Также, э, возможно, также на на свой внутренний на свое внутреннее ощущение того что вам нравится и что вам не нравится в жизни то есть обратите внимание на то что вы чувствуете в данный момент времени по отношению к тому что у вас уже присутствует в жизни кому-то надо уже что-то распланировать либо распланировать даже некоторые свои финансы финансовый бюджет Распланируйте свои выходные, если такой момент у вас проигрывается. Вот. Вот и вот здесь что же делать? Давайте куда действовать? Если кто здесь готов действовать, они знают куда и хочется, а вроде везде. Я думаю, что здесь люди понимают, куда им действовать в соотношении именно семерки пентаклей и умеренности. Но именно куда? Именно куда? Я бы здесь сказала, что у нас все восстановилось, все нормально, да? Ага, хорошо. Куда действовать? Вот тоже у меня заминка. Так как у нас? Так, у нас что-то с сети. Подождите секундочку. Я надеюсь, я вы это вырежу. Вроде все норм, вроде все идет. Да, все норм, все идет. Так вот, куда действовать по тройке Пентакли, и в сочетании, помните, там солнышко. И я бы здесь сказала, что куда действовать вам надо немного развлечь себя. По тройке чаш. Возможно обратить внимание также на свой собственный мир. Также у нас из первого во второй прям скочит именно в умеренность. Рассмотрите, пожалуйста, что вы можете сделать именно на данный момент. К чему вас тянет. Вот по такому сочетанию, к чему вас тянет, к чему подтягивает. Обратите внимание на свои внутренние предпочтения, куда именно действовать. Если вам вдруг захотелось поменять, сменить имидж, навестить общего знакомого, какую-то подругу, написать кому-то, своему там партнеру, либо какому-то человеку из вашего окружения. Пожалуйста, следуйте своим определенным инстинктам в этом плане. Они приведут вас к определенным результатам в жизни. Я на самом деле здесь очень рекомендую прислушиваться к себе. Именно в действиях. Если вам надо поехать куда-то за границу, и вас тревожит, да, что, что будет, что не так, что, что так, то я бы сказала, действуйте согласно только из своего собственного мира. То есть из своих собственных побуждений Какими бы они порою Либо глупыми для вас не казались Либо устрашающими То есть конечно я, я понимаю Что здесь надо подходить с толком С расстановкой к делам и тому подобное. Не искать особо себе приключений на попу для некоторых людей. А возможно просто для некоторых это страшно сделать. Но здесь надо жить полной жизнью. И вам на это обратить и приложить максимум усилий в этом направлении. То есть именно ваши внутренние побуждения. Написать книгу села, напиши. Даже пускай сочинение, напиши. Разложить карты, разложи. Сделать, поехать куда-либо на какой это озеро, езжай. То есть здесь, смотря из ваших внутренних побуждений, потому что я думаю, что вы здесь чувствуете, что для вас лучше. Даже несмотря на вот эту луну, как бы, то есть луна-то она не всегда в положительном таком плюсе, но раз она с, с умеренностью и с рыцарем жезлов играет, я бы сказала, немного ее Плюс бы немного к ней подошла. Поэтому из своих внутренних побуждений, что диктует вам ваша природа? Ваше желание, ваши потребности в то, что надо сейчас, именно в данный момент, при данных обстоятельствах сделать. Также у нас и семерка Пентаклей присутствует. Так же, как и в первом вопросе, тоже Пентакли. То есть здесь, возможно, у вас какое-то определенное, у кого-то, возможно, определенные дела, где надо что-то подправить, где надо что-то подсмотреть, где надо что-то, возможно, пересмотреть, либо что-то даже подождать. Дорогие мои, и со согласно своим внутренним убеждениям и побуждениям, действуйте из разряда такого момента. И, пожалуйста, не бойтесь поэтому спасибо вам то что вы были со мной давайте перейдем к следующему варианту. здравствуйте кто у нас выбрал второй вариант ну давайте посмотрим что же делать и куда действовать что же делать что же делать у нас тут смертушка шестерка семерка пятерка и семерочка кубков дорогие мои что же делать что же делать? Пожалуйста, отсеките то, что вам не приносит определенной пользы. Убирайте все лишнее в вашей жизни, что приносит определенное неравновесие, ваше бытие и тому подобное. Если у вас захлопнулась дверь, пожалуйста, входим в другую. То есть здесь не надо именно рогами упираться в какую-то ситуацию, а наоборот, именно найти выход, возможно, даже просто отойти от определенных эмоций, от определенных обстоятельств и не втягивать себя, либо какого-то другого человека в непонятные вещи. То есть здесь наоборот, что же делать? Отходить от того, что вам не нравится. Полностью посмотреть и рассмотреть, что же вы делаете, а что делается вам. Возможно, рассмотрите близлежащие ситуации вокруг вас, как к вам относятся люди. Что же вы им говорите, чем вы делитесь, а чем вы, возможно, не, даже не стараетесь поделиться, то есть здесь на взаимообмен с другими людьми. Возможно, это даст определенный вид подсказки, где, возможно, есть такие ситуации, которые ну, не совсем приятные. То есть, возможно, вам просто близлежащее окружение и какой-то диалог с ними об одном и том же вас на что-то сподвигнет, на что-то интересное. То есть, здесь, я думаю, за счет внешних обстоятельств очень сильно видно, нравится ли тот путь, по которому вы идете, либо нет. Посмотрите на то, какая тропинка рядом с вами сейчас проходит, то, какие люди с вами сейчас общаются. Изгляните, это не, не это ли отражение вас изнутри. Если вам не нравится то, что происходит, возможно, вам не нравится то, что происходит у вас. А тогда зачем нам вообще жить, если что-то все не нравится? Поэтому, дорогие мои, ну что же делать? Рассмотрите свой взаимообмен энергиями, как вы общаетесь с мужчиной, как мужчина общается с вами. Они все ли одно и то же? Или все-таки кто-то здесь мудро, а кто-то здесь вечно прав, либо кто здесь вечно виноват? Рассмотрите то, во что вы втягиваетесь, либо в те ситуации, в которые вы попадаете. Возможно, просто пора выйти из них и посмотреть немножко шире на ситуации, либо на других людей вокруг себя. Вот. Немного, возможно, для некоторых непонятно, но я, я думаю, что здесь те люди, которые выбрали этот вариант, они поняли очень даже сильно, о чем я бы хотела сказать. Если не поняли, поверьте, тогда это просто не ваш вариант. А, Возможно, просто второй вопрос ваш как раз таки вам. Ну давайте, что же, куда действовать? Куда действовать? Здесь у нас рыцарь мечей, сем... девяточка пентаклей, десяточка жезлов и девятка жезлов и с пятеркой жезлов. Дорогие мои, куда же действовать? Я бы здесь сказала, все пути ведут в девяточку. У нас пентакли, так мирно, так хорошо». То есть здесь немного, возможно, просто подытожить того, чего вы сейчас достигли. Насладиться своим оси... времяпрепровождением в одиночестве. Отойти от всех дел, которые вас напрягают. Просто немного взять перерыв, отдых, скушать твикс. Хотя это не реклама твикс. Поэтому смотрите, как очень дружно рыцарь мечей с десяткой жезлов, девяточку жезлов. Да и причем такие не особо приятные карты внутри. Я бы здесь не рекомендовала как-то противиться либо с кем-то как раз-таки наладить конфликтные ситуации, либо с кем-то выяснять отношения. Нет, это не тот вариант как раз-таки и у вас, что самое интересное. И в первом вопросе все было об одном и том же. Поэтому немного придадитесь немного созерцанию прекрасного, по чтению книги, разгуливанию на свежем воздухе, в собственном саду, в собственном городе. То есть здесь придайте... Отдайте немножечко время для самого себя, для а, понимания того, что происходит вокруг, для тех трудов, которые, возможно, вы возложили, но которые очень сильно тяжело тянуть. Либо дайте также волю каким-то своим определенным пристрастиям и хобби, которые сделают вас... А, более счастливым человеком. Поэтому, дорогие мои, вот здесь я бы сказала: что не то чтобы в одиночестве, отшельничать, не совсем об этом, а дать себе немного, возможно, просто перерыва в своей жизни. Поэтому давайте тогда спасибо вам, что вы досмотрели расклад до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал третий вариант? Ну, давайте посмотрим, что же делать и куда действовать. Это два разных вопроса, если что. А, ну, давайте, куда же, а что же делать? Что же делать? Шестерка, пентакли, девяточка, чаш, суд, повешенный и десятка жезлов. А вы знаете, что от вас зависит очень многое, даже если вы один? А, возможно, вы определенная личность, очень сильно интересная, которая либо повлияет на других, либо влияет на все свое окружение. Поэтому что же делать? А, я бы здесь сказала, что здесь, возможно, надо кому-то сменить определенные привычки в своей жизни. И рассмотреть, что же вам бы хотелось сделать все-таки. Возможно, обратить внимание на то, что вас гнетет. И Переделать то, что происходит вокруг вас. Именно гнетет либо создает определенные тяжелые моменты. От вас, дорогие мои, это именно третий вариант я бы хотела сказать: от вас зависит очень многое. Возможно, вы влияете на многих людей, либо вы какой-то обще... общественный кумир и тому подобное. Я не исключаю. Я не исключаю, потому что очень такие карты, которые показывают человека отдающего, и отдающего, возможно, себя полностью определенным аспектом жизни, либо определенным людям вокруг себя. Но посмотрите, пожалуйста, по чью дудку вы поете. Под свою ли, либо под ту, которая уже вам приелась, и ту, которую сложно отпустить. Возможно, здесь есть какие-то привычки, которые могут принести какие-то не очень приятные результаты в вашу собственную жизнь. Рассмотрите то, как вы проводите свое время каждый день рассмотрите то что вы даете каждый день и что же получаете и как раз таки возможно обратите внимание на свое состояние здоровья тоже не исключаю поэтому и говорю если что привычечки. привычки здесь очень много могут вам и давать и наоборот немного а усложнять вашу жизнь, поэтому, пожалуйста, я, я не говорю, что здесь плохой образ жизни ведут, но какие-то привычки, которые утяжеляют саму жизнь, либо само существование, возможно, то, чем занимается человек, то есть, ну, взял на себя все, тяжело тащить, тяжело, а, возможно, есть какие-то обременительные вещи, а может быть, это обременение в виде подписчиков, а может быть, это обременение в виде каких-то своих семей, семей, либо своих родных, то есть обратите внимание на то, что происходит, как у второго варианта, но здесь более немного глобально и немножечко обыденно. И также на то, какие вы решения решения принимаете каждый день. Это тоже я бы хотела бы немного подчеркнуть. То есть в последующий раз, когда вы там закурите, либо еще что-либо то посмотрите, стоит ли, не стоит, а может быть не стоит делать даже этот выбор какой-то определенный. Поэтому стоит ли ехать на красный, либо все-таки подождать. Поэтому, дорогие мои, но здесь привычки, своя жизнь, своя свобода. То, под какую дудку пляшете, либо общественную, либо свою же тоже обращаем внимание. И обратите внимание на то, возможно, вы перегружаете немного себя на свое состояние здоровья. Здесь я тоже бы рекомендовала тоже посмотреть. Возможно, какие-то привычки формируют какое-то определенное ощущение дискомфорта, либо наоборот комфорта, к чему можете порадоваться и даже гордиться. Поэтому вот. Все, давайте дальше. Куда действовать? Куда действовать? Вижу в очередь вопросы, вижу. А куда действовать? Действовать. Вот что самое интересное. Я думаю, что здесь многие знают, куда действовать. Но я все-таки, наверное, повторюсь. Я бы сказала, что возможно немножечко для вас не особо привычные, комфортные вещи, дорогие мои. По девятке жезлов возможно стоит пересмотреть что-то. И из своего нового, возможно, ну здесь вот что-то девятка жезлов, возможно вы как черпать какое-то ощущение вдохновения от самого себя, возможно вы художник, и вы немного заплутали, и немного сложно то, пожалуйста, вернитесь, то с чего вы начинали, что вас вдохновляло. Возможно, те люди, которые как раз таки вас вдохновляли. Если это родственники вперед с песней, если это другие люди, которые делают ваш мир богаче, либо ваш опыт богаче, тоже вперед с песней. Но здесь, пожалуйста, куда действовать именно в новое, либо в новое, но то, что вас когда-то вдохновляло, когда-то давно вы это рассматривали также. Возможно, для вас покажется этот совет немного дикостью по девятке жезлов. Зачем он умнее, Я же отсюда выросла. А возможно, вы просто... Как раз-таки посмотрите на то, что вы сейчас достигли, то, что достигали ранее, какой вы были сейчас, да, там худеете, не худеть а какой были ранее, что вы были, что вы делали на тот момент, и вы почувствуете результаты определенного вдохновения и гордость за свои определенные достижения. Поэтому, дорогие мои, вам надо вдохновляться, вдохновляться от других людей, от своего того, что вы нажили, пережили, от всего того, что вам предстояло когда-то. Либо от тех людей, которые как раз-таки что-то переживали, и как-то действовали, и как-то добивались успехов. То есть либо вдохновляться такими людьми, либо сравнивать себя с самим собой и свои определенные достижения. Но здесь, если что, искусство, музыка, творчество, картины, живопись, не знаете, куда действовать, как раз таки идите в тот момент, что вас придают очень много сил. Поэтому здесь все виды искусства, все виды вдохновления перед вашим носом по тузу жезл. Давайте вперед из песней. По интернету можно всех людей найти, да, и всеми людьми можно а, как-то вдохновляться, да. А возможно просто вдохновиться чьей-то чужой победой. Поэтому, дорогие мои, я бы сказала здесь так. Поэтому спасибо вам, то, что вы были сегодня со мной. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал четвертый вариант, то давайте посмотрим, что же делать и куда действовать. Ну, давайте, что же делать. Тройка мечей, четверка чаш, рыцарь, жезлов, троечка пентаклей и восьмерочка мечей. Дорогие мои, возможно, здесь стоит как-то разобраться, найти выход с чем-то определиться в своей жизни, возможно, даже с помощью э, согласования действий с другими людьми. То есть здесь э, <coughs> не то, что вы там одни не справитесь, либо как-то не выйдете из ситуации, ни в коем разе я очень даже верю в вас, но некоторая компаний, компанийность, возможно, социализация вам очень была бы... Э, Приятно, и вас бы вывело из какого-то момента конфликта, либо каких-то неопределенных ситуаций, которые у вас ну, немного прям ну, ничего не хочется, ничего не может, возможно, вызывает определенный вид депрессии, Либо вы не знаете, как справиться с ситуацией, как справиться с разбитым сердцем, вы не знаете, где найти себя, вы не знаете, где найти его, либо ее. Поэтому здесь, возможно, некоторая компанийность, то есть компания. Либо определенный ваш вид труда, кстати, может вас вывести из какой-то депрессухи. Но вам надо находить выход. Вам, возможно, также просто немного отпустить себя, тоже не исключаю. Вам надо да, говорить жизни. Вот здесь надо. Надо, Федя, надо. Поэтому, дорогие мои, возможно, также покопаться в том, что делаете вы в данный момент. Именно какие действия. Ну, либо то, что у вас о чем вы сейчас думаете, приносит ли вам определенный этот результат какой-либо в жизни, либо все-таки ваши какие-то мысли они играют полностью противоположную роль и наоборот добавляют регресс в ваше существование? То есть здесь подумайте. О том, что меня покинуло, либо от меня ушло, либо что-то не получается. Приносит ли оно пользу именно в данный момент, вдохновляет, воодушевляет ли на то, чтобы как раз-таки взаимодействовать и немного действовать в своей жизни? Какая-то определенно гнетущая у вас ситуация. Возможно, понадобятся другие люди, которые вам могут подсказать, как определенно можно подействовать, либо содействовать вашей ситуации и найти из нее определенный выход. Поэтому, дорогие мои, здесь, да, здесь вот я бы сказала, что же делать, рассмотреть, посмотреть, проанализировать, приносит ли определенные эмоции, взгляды, планы, результат тот, который вы хотите. Но все-таки здесь больше самоанализа. И, возможно, некоторых людей, которые вам близки по вашему духу, по спорту, если вы занимаетесь спортом, можете обратиться к ним, потому что у них, возможно, есть собственный взгляд и собственное мнение на это, либо на особо таких жизненных людей волевых. Обратите внимание, не на малознакомых все-таки, а на более близкое такое общение. С кем вы близко общаетесь? Возможно, те люди, у них есть определенный взгляд, который поможет вам в вашем каком-то конфликте, либо в вашей какой-то определенной ситуации. Куда же действовать? Куда же действовать целенаправленно, потихонечку, выходя из непонятных идеалов и вещей, потихонечку... В понимании того, что мы хотим по итогу от жизни. То есть, куда действовать? Некоторым действовать надо во благо себе, во благо своим улучшения своего качества жизни, своей доходности потихонечку, медленно. Если вы собираетесь худеть, потихонечку, медленно приобретаем определенные да, виды привычки и делаем то, что даже не особо хочется. Но это надо. То есть, здесь надо потрудиться. Как действовать, куда действовать? Здесь надо трудиться, трудиться. Возможно, немножечко посмотреть на то, какие, конечно, результаты достигли, но все же целенаправленно распланировать себе определенный день, определенный вид э, того, чего вы хотели, либо того, чего вы желаете. То есть, здесь распланировать. Здесь, э, как раз-таки, э, если с денежкой беда в денежную сферу, в сферу работы впрягаемся. Возможно, куда действовать? Также с кем-то. Здесь поймите, что самое интересное, у вас что же делать да, по тройке пентаклей? Там обычно все тоже же по классике, и в этой колоде там люди. То есть это какая-то некоторая социализация. Возможно, некоторые люди вам также могут подсказать, направить, либо подать какой-то свой пример на то, куда действовать. Возможно, некоторые личности, которые авторитетные, вам помогут, либо подскажут, куда и что же делать. Поэтому, дорогие мои, но целенаправленно выходить из тех ситуаций, которые вам не нравятся, и входить в те ситуации, которые приносят определенное удовлетворение и хорошее качество жизни, это необходимо вот именно туда действовать. Возможно, с помощью некоторых людей. Поэтому, дорогие мои, я бы сказала, больше, ну, поэтапное выполнение определенных и действий здесь очень сильно необходимых. Собираемся худеть, не знаем, как делать. Худеем потихонечку, действуем и не торопимся. Не торопимся, я бы очень рекомендовала, не торопиться и не чего-то определенного ожидать. Поэтому, вот, короче... Как-то так. Если тут, соответственно, какая-то любовь и все дела, возможно, вам надо понять, именно какого человека вы хотите. Возможно, даже стать этим человеком, да. взять какие-то эмоции, возможно, под контроль, возможно, также э, чем-то поделиться, чем-то своим. Поэтому вот, короче, как-то так. Спасибо, то, что вы смотрели этот вариант. Спасибо нашим любимым спонсорам. Спасибо нашим э, любимым э, тем людям, которые приходят. И вам большое thank you. Поэтому спасибо еще раз. Ваши читающие раз Любое для тебя. Пока-пока.